Всем привет! На связи мистер Офицерк, и сегодня мы посмотрим новую игру под названием Back for Blood. Мы загружаемся изначально вот сюда. Это такой какой-то форд пост. Здесь у нас первое, что нас встречает, наверное, это вот слева вот эти ребята, которые We сидят за ноутбуками. И какой-то дядя, нажмите Е, чтобы открыть меню компании. Ага, тут собственно мы, главные такие, можем произвести быструю игру, компанию, поединок. Можем также пригласить друзей, вот, но если их в сети нету и если мы не в сети, соответственно мы никого не можем пригласить, для этого нужно в стиме зайти в сеть. Итак, мы можем пригласить сюда целых трех человек, то есть отряд у нас максимально из четырех человек может состоять вот далее мы можем нажать быструю игру компанию поединок и собственно то и все есть какие то еще предпочтения и тут рекламка ну а это получается сами мы рекруты вот если мы нажимаем блин не хотелось бы все это нажать Ладно, не будем ничего не нажимать. Выглядит вот это место, где этот человечек находится вот так вот. Дальше следующее у нас идет место. Это вот такая вот барышня. Меню поединка и тренер. И опять же мы попадаем в эту же менюшку. Здесь у нас все вот так красиво отрисовано. Есть всякие суперкуперские блины-гантельки. Он даже есть и гриф с блинами большими интересно поскольку кгшки они но 400 пишите в комментариях какая здесь цифра <сínt> <сínt> так ну вот так вот все тут выглядит телезрители тут такие вот будут сидеть дверка закрытая как всегда тут протеин какой то белочек ну и о, у нас есть шанс потренировать свои кулачки. И и шанс побить какого-то человека. Что ты нам скажешь? А тебе пофигу. Ну, если тебе пофигу, то получай. Так, ну, я хотел, конечно, покачаться. Поэтому, пожалуйста, отойди. Какой стойкий, дерзкий Ну что ж, ладно, не захотел он нам освобождать место чтобы мы смогли тут потягать штангу на 20 килограмм Причем в таком положении О, ему плохо походу а, В таком положении, чтобы наши качались грудные мышцы Мышцы И опять же тут у нас опять Все такое крутое лежит Ну и стоит Женщина Женщина-кошка, конечно же. А, ну, здесь мы не можем зайти. Зайти мы можем с вот этой вот стороны. Сейчас мы к этому парню подойдем. Тут у нас, получается, отдыхает. Блин, куда у тебя голова провалилась? В общем, отдыхают здесь люди. Пока один человек. Есть даже телек. И тут рация, бинокли, книжки. В общем, здесь мы никакие взаимодействия ни с кем не можем делать. А сидит рядышком, у нас ну, есть вот know, такой вот Гарнер. Так, он спрашивает, хочу ли что-то узнать. У него мы, получается, можем формировать колоды. Я уже тут немножко накидал. Вот, формировать можем колоды. То есть, как это делается? У нас есть какие-то колоды, допустим, не знаю, там, новичок. Вот, и тут всего почему-то вот две такие хрени. Есть вот. А куда это все пропадает? В общем, куда-то все это пропадает. Мы отсюда все убрали. Мы молодцы. Вот, чтобы сюда все накидать, вот нужно вот здесь жмяк-жмяк-жмяк. Вот и все будет огонь сохранить изменения да или нет мы можем нажать да и нет и отмена если нажмем отмену соответственно обратно вернемся в, в ту колоду которую выбирали вот Но я нажал не сохранять поэтому я не буду сохранить в общем за последнее время мне тут удалось вот с делом мы походили вот все что здесь вот есть накидать как то так вот, да, сохраним изменения Это нам ничего не даст И есть еще колоды поединка Тут также можно создавать Колоды, допустим Стандартно уже есть командир отряда Медик С определенным набором Колода Колода, тут приличная колода Мы не будем ничего сохранять Оперативник И солдат Опять же, тут всего этого куча. Вот. А, можем создать собственную колоду. Накидать сюда всех и все. И, ну, допустим, вот это, вот это, вот это. И все, мы такие уходим. Сохраняем изменения в колоде. И наша колода называется Выбранная колода 2. Почему 2? Потому что Выбранная колода 1 у нас создана вот здесь в колоде компании. Вот, вот что может сделать этот мужичок. Далее здесь кто-то сидит, что-то рисует. Okay. Вот, он всегда занят будет у вас э, по ходу. Так, что мы можем еще? Туда мы сходить не можем. И здесь, собственно, мы тоже пройти не можем, чтобы попасть к вертолету и свалить с этой хрени нафиг. Вот, поэтому давайте подойдем к... Подойдем к вот этому челу. Ч -ч Челихи. Вот, канал снабжения. Собственно, что у нас здесь? А здесь у нас возможность как раз-таки покупать всякие штуки, типа, вот, допустим, карточки сверхчеткий прицел, атака, плюс 30 скорости прицеливания. Ну и другие штуки, которые -то и тут есть. А покупка происходит за вот эту игровую валюту. Как она называется? Пишите в комментариях. Потому что я хочу, чтобы вы тоже немножко разобрались. И как бы так будет полезнее, если вы будете тоже что-то писать. Вот. Здесь э, давайте все по, пооткрываем. У нас, я так полагаю... Ах! Э, почти хватает прикольная штука, плюс 10 к магазина всей команды но у нас не хватает, поэтому мы не сможем открыть, а есть еще допустим набор карт клиника, здесь соответственно мы можем мотоциклетную курточку взять, плюс 10 к защите стойкость защиты плюс 15 сопротивлением травм 5 единиц здоровья Uh, так, если 30, 30, 60. Давайте посмотрим воронье гнездо, что у нас тут есть. Универсальные кроссы, убийца одержимых. Какая-то хрень непонятная. Эмблемка. Так, перчатки мы уже не можем взять, поэтому... Поэтому мы больше ничего не можем взять. В общем, все это просто разблокируется здесь. Эти очки вы получаете... в эту валюту вы получаете... За то, что играете в компанию, либо против других людишек, находясь в команде. Здесь у нас какой-то сутер чинит тачку и все никак не может починить. Во, они называются правильно, медианики. В общем, вы поняли, да? Вот эти игровые денежки вам пригодятся для того, чтобы покупать вот эти карточки. Собственно, вот эти карточки вы покупаете. Видите, у нас 28. Ничего не поменялось. Нифига. Не поменялось. И подходите после этого вот сюда, чтобы поменять набор карт. Выбираем вашу, созданную вами, допустим, колоду. Выбираем здесь новое, то, что вы выбили, открыли. А что-то под прицелом. А, у вас максимальное количество карт. То есть может быть 15. Поняли, да? То есть. То есть придется делать следующее. Допустим, снять монеты. Под сумок для гранат упануть. И, к примеру, плюс 15 единиц здоровья убрать. И накинуть под прицелом. Нажать Escape. Сохранить изменения. И вот ваша колода теперь изменена Есть в ней новые карты Которые вы только что Купили у вот этой Прекрасной мадмазелины Вот что у нас тут есть Дальше, здесь мы ни с кем не можем Взаимодействовать, здесь у нас есть Такое прекрасное место, где мы можем Проверить на что Гораздо наши пушечки э, чтобы потом понимать э, Что брать В том или ином матче Как с ботами с командой, собственно, вот как-то так. Есть тут, ну, к примеру, есть такой вот акашка, И есть, допустим, другой акашка, где он у нас тут был. Блин, где-то был, я его потерял. Вот он, конечно же. Вот есть у нас, к примеру, тут еще вот такая штука. Снайперка. Ну и есть, к примеру, давайте что-нибудь еще такое интересное поищем. Вот есть дробашку такой. Ну, как я полагаю, дробашка. Может, это и не дробашка, но... Вот есть... ППХ, УЗИш, к примеру. И есть, к примеру, какой-нибудь Дигл-пистолет. Вот. Что еще есть? Есть еще обрезы. Причем у него сразу два Патрона выстреливается, но ну, сложно будет. И есть. Где тут какой-нибудь... Блин, классный пулемет был. Где ты? Вот он. По-моему, нет, не он. Короче, кто-то забрал пулемет. А вот он. М249. Очень классная штука против таких интересных больших, мощных мобов есть также у нас дубина есть топорик есть мачета еще топорик осколочная потом потом есть огонек Ну и, по идее, еще что-то должно быть. Но тут почему-то нету. Вот. М -м, что мы можем... Ну, тут, в общем, стрельбы что вы можете ожидать от него, да? Ничего такого. все стандартное. А единственное, что хочется сказать, что вот либо вы выбираете вот что-то из этого, типа топорик, мачете, топор пожарного или бита, либо выбираете вот этот, этот бельгиец и вот эти все пестики, да? А для чего вы их выбираете? Вы выбираете для того, чтобы это было у вас, во-первых, это второе оружие, а во-вторых, вы выбираете это для того, чтобы если вас вырубили и вы пока лежите, могли отстреливаться от врагов. То есть, пока вы лежите на вас, все-таки враг будет нападать, бить, там, кусать. И чтобы как-то от него отбиваться, вам предоставляется вот этот выбор. На мой взгляд, самое интересное из всего, что тут есть, я бы, наверное, брал вот этот тег 9, потому что там пулек побольше и все-таки он неплохо так стреляет ну а вы можете взять какую нибудь биту или вот этот топор пожарного они тоже очень эффективны будут против этих модов, мобов все остальное ну не такое уж эффективное и э, будет как бы, как бы сложно вам будет выжить здесь э, дасти какой-то если идешь наружу подготовься вот но ничего он не дает к сожалению Просто такой вот NPC-шник, может быть в дальнейшем он будет как-то юзаться и как вот эти охранники, которые на входе, возле которых мы появляемся. А так, собственно, мы можем еще подняться вот сюда. Тут тоже какие-то людишки сидят. Ну и в эту левую часть тоже мы можем сходить. И опять же тут ограничения, мы дальше никуда не можем идти. Как-то вот так у нас интересно все это дело выглядит. Ну а чтобы перейти к персонажам, выбрать вам самого-самого самого понравившегося, нужно нажать клавишу Escape. И выбрать выбор персонажа. Также этот выбор персонажа происходит у вас при захождении в какую-либо катку. Не важно, командный режим против команды или командный против мобов. И вы вот там вот выбираете из этих персонажей, вам понравившегося. Первое у нас это Эванжело. Он относится к чистильщикам. Эванжело способен вырываться из захвата один раз за 60 секунд. Имеет плюс 75% скорости вырывания из захвата, плюс 25% к восстановлению выносливости. Ну а по командным эффектам у него 5% процентов скорости передвижения команды. Дальше у нас есть Уокер. Он тоже принадлежит к чистильщикам. Значит, убийства, совершенные с особой точностью, дают Уокеру плюс 20% к точности на 5 секунд. Имеет также плюс 10% к уронам, По командным эффектам имеет плюс 10 единиц к здоровью команды. Следующий персонаж это вот как раз таки вот эта тетя Моти. Ее зовут Холли. Она тоже, опять же, Чистильщик. Холли восстанавливает 10 единиц выносливости, когда она убивает одержимого. Имеет также плюс 10 к сопротивлению урону. К сопротивлению урону. В общем, сопротивляется она, да? Также есть у нее командный эффект, и это плюс 25% к выносливости команды. Что касается следующего персонажа, это у нас мать. Она Чистильщик и имеет... Собственно, один раз за уровень мать способна мгновенно реанимировать выведенных из строя союзников. Это очень крутая штука. Имеет также плюс единичку к ячейке, к инвентарю предметов поддержки. И по командным эффектам у нее дополнительная жизнь для команды. В количестве 1 штук Минус, который я увидел у нее, это почему-то она изначально появляется с вот такой вот одной пушкой, которая с тремя и двумя зарядами сразу, но как-то она малоэффектна, если честно. Ну и есть еще вот такой персонаж, который мы не знаем, как называется изначально, как его звать. Чистильщик, может быть он не Чистильщик совсем. Следующий у нас Хоффман, он Чистильщик. Хоффман получает возможность найти боеприпасы при каждом убийстве одержимого. Плюс одна ячейка к инвентарю предметов атаки. Командные эффекты это плюс 10 к максимальной емкости магазина всей команды. Что очень-очень классно. Я очень сильно полюбил этого персонажа, потому что ну в той же компании бывает не хватает патрончиков. Особенно, если очень-очень много злых на вас летит мобов. И вот как раз-таки он, соответственно, изначально емкость магазина повышает для всей команды. И плюс еще выбивает с мобиков какой-никакой на лут в виде патрошек. И это очень классно. Следующие у нас идут два персонажа закрытые. Возможно, их можно как-то открыть, либо задонатив, либо не задонатив. Но в ближайшее время, я думаю, они появятся в игре, и вы их все увидите. Как мы еще можем попасть в менюшку? Мы можем нажать просто клавишу Tab, и попадем как раз-таки вот в это место. Здесь мы можем играть, собственно, выбирать «Играть колоды», «Каналы снабжения», «Профиль». Вот, давайте посмотрим, что можем в профиле делать. В профиле у нас есть карта игрока. Вот эти эмбриемки, допустим, мы поменяем, радиоактивность поставим, тут еще много всего, всякого такого рисовального, я думаю, со временем тут все будет расширяться, есть еще такое вот прозвище, которое мы тоже можем выбирать, допустим, потом неженку поставить. И иллюстрация, то есть вот такие вот картиночки, которые у нас используются когда мы создаем какую-то компанию. Вот. Также есть граффити. И здесь у нас есть вариант выбора фона. То есть можно брызги взять, можно какой-нибудь там рекрут у нас открыть, да, использовать. И, к примеру, мы можем еще выбрать передний план. Ну, передний план. Пока у нас все, что есть, это вот вот это. Вот. Хотя нет, смотрите, есть вот такая вот хреновина. Давайте поменяем, не будем стандартными. Вот. И, к примеру, есть возможность, что еще нам тут поменять? Да пока больше ничего не можем поменять. Вот все, что мы можем тут сделать в этой игре. Но, соответственно, самое интересное, это компания, с которой мы начнем вместе с Делом проходить. Мы будем проходить, ну, создадим вылазку и будем проходить в, на сложности Выживший. Мы попробовали на сложности Ветеран, и не знаю, почему-то очень мало людей идут в этот режим сложности, и если идут, то они тупят, и, собственно, сложновато будет вам играть. Поэтому, может быть, со временем люди принаравятся и начнут как надо играть ветеранам. Ну а кошмары, я думаю, думаю, пока что вообще не стоит этот режим трогать, потому что нужно тут пристреляться, при... придрячиться, да. И только после этого ходить в этом режиме. Вот. Собственно, на этом давайте мы закончим все наши деяния. Есть, конечно, еще режим поединок. Давайте просто сюда временно зайдем. Поиск игроков пошел. Мы отменяем. Что ж, на этом мы будем заканчивать. С вами был Офисер. Всем огромное спасибо за внимание. И всем пока.